Я скачал зомби-режим для игры Among Us. Ну а как же скачать тебе, я покажу в этом видеоролике. Ролик получился коротким, но очень сильно интересным. Поэтому тебе стоит смотреть до конца. И также давай челлендж. Если мой способ сработает, то ты поставишь лайк в честь благодарности. В этом видеоролике будет очень сильно просто способ, но все же нужно смотреть ролик до конца, так как я все расскажу. В общем, приступаем. Тебе нужно будет перейти по ссылочке в описании и скачать данное приложение, которое я сейчас показываю на экране. Но еще очень сильно важно, чтобы ты не удалял игру Among Us. Оригинальную игру ты оставь. После установки мы переходим в скачанное нами приложение и жмем на кнопочку Switch. У нас появляется вот такой текст, который значит то, что нам нужно перезапустить игру. После мы заходим в игру и как же понять то, что у нас все получилось? Все тоже очень сильно просто. В правом нижнем углу у вас будет написаны сервера, и здесь будет написано Skilled.Net. И если у вас так все показывается, то значит то, что вы установили все верно. Но ну, а сейчас половина народу пошла скачивать данный мод. И если вы пошли скачивать и у вас все получится, то пожалуйста вернитесь на данный ролик и поставьте лайк, если еще не поставили. И также пожалуйста напишите комментарий. А я сейчас буду играть в данный режим. И я надеюсь то, что получится выиграть. А уже не получится, класс. Я только сегодня узнал о данном режиме, и оказывается, он просто очень сильно популярен. И его все записывают, и... Ну, я понимаю то, что сам Us уже достаточно сильно приялся, э, очень мало обновлений, ну и данный режим — это просто свежий глоток воздуха. И мне самому понравился данный режим. И, пожалуйста, напиши в комментарии, Продолжить ли мне снимать данный режим? Хотя бы один видеоролик снять о том, как бы я просто играл в него. Ну, у данного режима есть один минус. Это то, что он очень быстро заканчивается. Максимум 2 минуты. Но в среднем 1 минута игры приходит и уже либо победили, либо проиграли. Также мне прям тоже очень сильно интересно с чего ты играешь в Амонгас, с компьютера или с телефона. И да, я, кстати, узнал то, что многие думают, ну, короче, многие не знают то, что еще и на телефоне есть амонгаз. Я заходил в комнату и только пишу, кто с ПК. И мне написали то, что а что на ПК еще можно играть. Ну а на этом ролик подходит к концу. Я надеюсь, то, что ты поставишь лайк и подпишешься на канал, если ты не подписан. Иди скачивай данный режим, я тебе рекомендую. Очень классно, особенно респект, если ты смотришь данный ролик до сих пор. В общем, ставь лайк, я это уже сказал. В общем, еще пиши комментарии, я каждый комментарий лайкаю и на каждый отмечаю. Мне это очень сильно важно. Пока-пока.